Всем известно, что курение вредно для нашего организма, потому что вызывает заболевания легких, сердца и онкологию. Большинство пациентов пытаются бросить курить, но самостоятельно это получается не у всех. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, как иглоукалывание поможет вам бросить курить. Пожалуйста, досмотрите видеоролик до конца и расскажите о нем друзьям. И вы можете скачать памятку с пятью самыми эффективными способами бросить курить, нажав на ссылку под видео. Также по этой ссылке вы можете записаться на процедуру. Табакозависимость – это прежде всего зависимость организма и мозга человека от никотина. Никотин, регулярно попадая в организм, способствует выработке эндорфиноподобных веществ, которые поступают в мозг курильщика и вызывают эффект расслабления нервной системы и получения удовольствия. Ко мне обратился на прием пациент со стажем курения более 30 лет, и у меня была информация, что как раз пациент э, хотел избавиться от курения, потому что курение мешало его профессии, а работает он гидом. И у меня, естественно, возник вопрос, каким же образом курение мешает э, человеку заниматься своей любимой профессией – гидом, быть гидом. И когда пациент входил в кабинет, но при этом до приема он спокойно посидел и отдохнул на диванчике перед кабинетом, и когда он ходил, присутствовала очень выраженная одышка. И эта одышка-то как раз и являлась причиной того, что он длительно не мог вести экскурсии. Рефлексотерапия на сегодняшний день является одним из самых эффективных способов лечения табакозависимости. Стимуляция определенных акупунктурных точек способствует эффекту замещения никотинового удовольствия, вырабатываются специальные вещества, попадают в мозг курильщика, расслабляют нервную систему, улучшают обмен веществ, освобождают от токсинов и в целом оздоравливают организм. Методика заключается в проведении сочетанных сеансов иглоукалываний фармакопунктуры. Обычно это три сеанса, проводимых от один раз в неделю. Перед первым сеансом проводится осмотр пациента, диагностика, которая заключается в традиционной китайской диагностике по языку и составляется акупунктурный рецепт. Какие эффекты мы получаем от проводимой процедуры? Уменьшение количества выкуриваемых сигарет, уменьшение тяги к курению, и отказ от курения. На быстроту получения результата оказывают такие факторы, как стаж курения и наличие хронических заболеваний и степень их выраженности до компенсации. Необходимым условием эффективного лечения является желание пациента бросить курить и максимальное время воздержания от курения перед проводимым сеансом. В клинике легкое дыхание накоплен большой опыт лечения табакозависимости методом рефлексотерапии. Поэтому, если вы хотите бросить курить, приходите к нам. Чтобы скачать памятку с пятью самыми эффективными способами бросить курить или прийти на прием, нажмите на ссылку, указанную под видео.